Здравствуйте! В начале своего спичка я буду часто цитировать замечательный ролик Александра Костинского, «Настоящая Леонардо да Винчи против мифического. Так что же я узнал из него? Я узнал из него, что все наследие Леонардо состоит из двух частей. В одной части все картины и все прочие работы. А в другой части то, что назовем, называется решение задач на блоке. Вот две части примерно равномощные. Там тысяча раз тысячи документов и здесь тысячи документов. Про первую часть мы говорить не будем ничего, у нас там все исключительно на второй части. И резюме однозначно, это по картинке просто произведение э, натурального э, пациента дурдома. А если мы еще прочитаем то, что под ними написано, мы, у нас отпадут малейшие сомнения. Печально, но факт. Из одной работы в другую переписывает тривиальные вещи, которые он уже понимает. Зачем? Бумага очень дорогая. Вот каждая такая книжка, даже переплетенная, она очень дорогая. Почему он... А дальше начинает писать чушь, бред, ахинею, ахи... бред, ахинею, чушь, ахинею, чушь, бред. И так по кругу. Долгие десятилетия и многие десятилетия. Так ни в чем не разобрался, по столет жизни... Выдал сентенцию ⁇ Да, хитрое В принципе, сентенция верная, просто это, что она получается, ну, не вопрос уже простейшей задачи на блоке. Короче, ничего у него не вышло. А с чего он так запал на эту задачу? Он же еще и строитель, он же еще и бугор, он же еще и работягами руководит. Но от ромотяги тащат камень. С какой силы они его тащат, они должны представлять. Он пишет, что сила в 10 раз меньше, а она в 10 раз больше. Упал камень, придавил одного ромотягу, второго ромотягу, третьего ромотягу. И он начинает коситься. Тут же речь идет о неполном служебном соответствии. Он снова и снова бросается на эту задачу, как, этот, как 300 спартанцев на дарят. И абсолютно безо всякого успеха. Как правильно замечает лектор, переходя на шепот. Я хотел сказать, вот какое сложное и безумно понятие вектора. Мы повторим это громко, невероятно, насколько сложное понятие вектор. И вот, и вот и вот Леонардо да Винчи не мог понять изначально, в принципе, от слова. Совсем и от слова вообще. Спросим себя в скобках что ли вообще, что ли, не умеет задачи с блоками решать. Да, конечно, мы умеем. Не всем же быть гением. Бывают на свете просто вменяемые люди. Вот, например, в те же времена, что все нормально записывал. Ну, понятия вектора тоже не знал, товарища. Он говорил, что там ангел просто забирает какую-то компоненту. А, давайте это оставим. То есть вернемся к этому. У нас есть задача. Объяснить Леонардо, что такое вектор. Мне, конечно, гениальные мозги но немножко другие. Там Человек искусство, там эти самые, песни, пляски, картины. А весь вопрос этого абстрактного знания, это другое другое полушарие. И стал вопрос объяснить. Кто нам эту задачу поставил? Сейчас подумаем. Ну так, мы живем в далеком будущем. Там уже. Никого не волнует, особо этот, э, этот Леонардо, ну нафиг. там победа полная до и там народ обеспокоен по проблеме, что большой этот, э, убыток рабочей силы на стройках Леонардо. То одного человека швеллером задавило, то другого бревном, то этих задавила камнями, к одним камням троих придавило. А почему там все такое? Потому что Леонардо не знает, понятие вектор. Ну, объясните этому товарищу, чтобы люди не гибли. Вот так, и у нас группа человек. У нас машина времени, лицензионная, сертифицированная, все нормально, все подписи есть. И мы э, исправляем будущее, корректируем, хорошо. Нам дают задание нашей лаборатории съездить, объяснить. первым берется за это дело наш сотрудник Коля а. Костинский. Ну, поехал, взял чертежи, все приезжает, говорит Леонардо, мол, есть такое понятие, вектор и разложение. Надо вектор разложить на две штуки. И получил такой отлуп, что мама не горит. мададой человек, я рисую реально. Я веревоч, грузики, весы, и чертали получают. А ты стрелочки нарисовал. Все, все, все понял. Все понял. Ага. Это даже не прицел! Вернулся оттуда мрачнее мрачные тучи. Короче, ничего не получилось. Следующее задание получаю я, да. я начинаю думать. Сформулируем некий философский принцип. Предположим, что у нас есть большая, хорошая, нужная вещь и категория. Тогда я подтверждаю, что можно измало подтвердить, но подтвердить тут же, немедленно. Предположим, что речь идет такой Вещи категории как генетика. Хорошая штука. При том, что мы вступаем в какой-нибудь сессии восхмылку против нас, Слысенко. Можно ли одной фразой посадить его в мужу? Можно. Давайте так спокойненько спросим. Товарищ Лысенко, а вы можете объяснить, почему же черепаховыми, черепаховыми и трехцветными бывают только кошки? Не можете. А я генетик могу. После этого надо громко рассмеяться и показать ему язык. Еще пример. Такая категория, как комплексное число. Как прямо тут же доказать, что комплексное число существует. Я привел задачку, вот здесь многоугольник, найти произведение всех этих отрезков. Ну скажут, ну это долго. Я скажу, что ни черта, Не долго это вообще ничего не стоит. Произведение равняется числу. Углов многоугольники, значит, p равняется 6. И это следует из того, что существует комплексное число. И только. Обратный пример. Нейросети. Покумеют они думать или нет? Почему бы не сделать непосредственное подтверждение, взять математическую задачу, нерешенную. Подключить и решить. Это не сняло все вопросы. Ну, там, надо искать задачу, ну так поищите. Никто не ищет. Это вызывает сомнения. Это не наша тема, ну короче, здесь есть сомнения. Возвращаемся к нашей категории вектор. Что это за категория? Это не просто категория, а мега категория. Причем не просто мега, а мега в степени мега в степени мега в степени мега. Почему? Потому что весь мир стоит на векторе. Вектор, матрица, которая действует на вектор, матричный элемент, функциональный анализ и так далее. Так приходим аккуратно к квантовой механике мира на малых расстояниях. Вектор, как преобразуются компоненты, тензор, то-то-то, тот, приходит к общей теории. То есть, мир и в малом, и в большом стоит на векторе. Но разговариваем с об этом, Сеонард, конечно, вы понимаете. А существует ли в малом подтверждение, что вот вектор существует, это очевидно. Да, существует. Это способ решения геометрических задач под названием вектор и поворот. Что такое имеет вектор поворот? Это набор, в общем-то, примитивных правил четырех. Каждый из которых совершенно ничего особенного из себя не представляет, но все вместе они бывают удивительной странной силой, И позволяет доказывать теорему прямо-таки поистине удивительная. И не просто доказывать, а как доказать. И вот как раз моя мысль была, пере... <coughs> вот как раз моя мысль была прийти через математический вектор, к вектору физическому, И доказать Леонардо, что существует математический вектор, это очевидно на примере задач, а потом пойдет дальше. Ну я подготовился, он там пролетает к нему на машину времени, приезжаю, говорю, я путешественник из дорогих стран, приехал зрецы, зрец, величайший гениальных, гениальный, гениальный, бла-бла-бла. Покажите мне что-нибудь. Ну, он доволен, показывает мне свою работу. Я аху-охо. А потом а вы, говорят, еще и теорему Пифагора по-своему доказали. Он да. Ну вы вообще. А вы знаете, я недавно был в одной арабской стране. И там нашли новое эти, перевод Евклина. Да, новое Евклида. И такие там вещи вещи интересные, что вообще, давайте я его Давайте послушаю с удовольствием. Евклид это можно, Евклид это нужно, Евклид это хорошо. Вам наш подарок на праздник, ну, ну посмотрите кино, все поймете. А кино? Да? да. Ну, кино я люблю. Смотри, говорю, какие интересные определения будет Эвклид. Вектор это смещение всей плоскости по какому-то направлению. А вот очевидная формула. Это поворот. Но сейчас я все это продемонстрирую. И начинает доказывать Евклид удивительное доказательство. Первое доказывает теорему Наполеона. Наполеон какой-то мелкий театр, мелкий тиран в Африке. То есть, я он по легенде его доказал, это не важно. Что значит? Вот мы достраиваем на стороне, треуг... на стороне любого треугольника равностороннее, смотрим, соединяем центры и доказать, что это равносторонний треугольник. Оказывается, буквально в паре строк. Что нам доказать? Надо доказать, что вектор В, повернуть на 60 градусов, будет вектор u. Смотрите, как это просто получается. Это этот вектор. Что вот этот вектор себе представляет? Это повторяет вектор половину вектора А, повернута на вектор на угол минус 30 и умножить на корень из двух. правильно? А это что представляет собой вектор? Вектор А, этот, в, вектор б повернутый на угол 30 градусов, и то же самое давно чувствую, что ой, я знаю, ты меня не слушаешь. Говорит, да-да, я знаю, да, конечно. в все очень туманно излагает. Я как-нибудь посмотрю потом. Блин, это непорядок. И осталось там, доказательства пол строки. Я же хотел начать сначала это, потом доказать, произвести в квадрат, показать еще вот эту формулу, что и по второму доказательству. Он говорит, нет, нет, нет, ну давайте как-нибудь Леонардо говорит, поближе к теореме Пифагора. Это тема мне ближе, мне понятнее будет, Э, будет лучше. Я торжу. Блин. Ну ладно, давай попробуем теорему Пифагора. Применить как-нибудь вектора поворота. Смотри, говорю, Леонардо, какое еще красивое доказательство написано в этом новом издании Эвклида номер два Пропущено. Доказательство теорема Пифагора по аркетам. Вот уложим его вот так вот. Да? Вот уложили. Естественно, можем уложить. придем такие линии и надо доказать что вот это вот квадрат гипотенуза теорема будет доказано потому что имеем два два одинаковых паркета из зацевающих плоскость или же паркет из двух квадратов катитов или из одного квадрата гипотенузы. возьмем большой большой площадь и будет одинаковое число очевидно Но ну, а как это доказать Мерен вектор и поворот что значит да. этот квадрат? Значит этот вектор вернуть на 90 градусов будет зеленый на 90 будет синий. Но зеленый ⁇ есть сумма этих векторов, а синий ⁇ сумма этих векторов. Я говорю, говорить, да, я все понял. Хорошо, мне пора расписывать стикстильскую капеллу. Капелла сама с собой не распишется. Очень приятно было познакомиться, я пошел. Такой расписывать капелл, он бухал там два дня с друзьями. Ну, короче, у ничего нужно. Так в нашей группе и не удалось донести до Леонардо, что такое лето. Мы так в отчете написали, что, к сожалению, слишком гениален. Э, мысль такая, что тупому нельзя объяснить, что такое и слишком гениальному тоже. А то все идите там запросто. Вот так, парню мы объяснили за 5 минут. о о такая вещь. А Леонардо нельзя. Ну, короче, ладно. Что касается метода. Я говорю о том, что было 45 лет назад. Все его, конечно, знают. Ну, чего здесь не знать? Очевидная форма. Но нет, как бы вам сказать, токсичен. Ну, это все равно как выигрывать войну с помощью химического оружия. Ну, залил всех упритом, там победил. Ну, а как же там, повоевать, стрелочки нарисовать, пострелять. Ну, это все интересно. Поэтому этот метод, не ну, любили преподаватели совсем. Есть, есть, знаем, ну, так сказать, давайте его как-нибудь с ним, ну, поменьше вообще. Ну, как бы его и нет, ну, с другой стороны, он есть, никто же не понимает, никто, и так, и такая фигня и продолжалась. Например, на Международном Олимпиаде 1975 года в Бургасе. Я с необычайным удовольствием обнаружил, что третья задача на первом туре причем это значит, как помечено как самая сложная, это стандартная задача на вектор поворота. Задача уже решенная. То есть ее нельзя не решить. В чем суть претензий к этому методу? Не может решение задачи состоять из простой записи условия задачи. Я просто записываю условия задачи, потом раскрываю скобки и автоматически получаю ответ. Здесь вообще... Я не задействую даже, если я вообще не задействую мыслительной способности, в принципе, это нехорошо. Так дело 45 лет назад, и хотелось посмотреть, что сейчас. Я посмотрел, открыл один ролик и просто обалдел. Вот, Объясните мне, что все означает, что говорит известный блогер Массович? Он приводит эту теорему и говорит, это доказать не так уж легко. Но все равно, если хотите, попытайтесь счастье. Я утверждаю, я доказываю эту формулу в уме. С помощью, естественно, метода вектора поворота. А по-другому ее никак у вот доказать вообще нельзя. Я не представляю никакого другого доказать. Если кто-нибудь знает, вот напишите, мне даже интересно. Вот мгновенно получается серия космосов, доказмусов. Конечно, не понимаю. 45 лет большой срок, может, все окупило окончательно. Короче, на резюме, похоже, все сошло с ума.